Сегодня мы первый раз делаем домашний сыр с ферментом Мейта, который мы заказали на сайте мейта.су. Одну десятую часть пакетика фермента мы предварительно растворили в холодной кипяченой воде в половине стакана, подогрели молоко, до температуры 35 градусов и сейчас вливаем фермент в молоко и размешиваем тщательно где-то в течение 1-2 минут прошло примерно полтора часа кастрюльке, вместо молока получился уже сгусток и начала отходить сыворотка. Вот, примерно это выглядит вот так. Сейчас мы это разобьем на более мелкие части. на квадратике 35 сантиметров так, да? в вертикальном и горизонтальном направлении Сам Потом, все равно перемешу. Так, так. все тут сыворотка отделилась уже нормально ставим на водяную баню и... температуру до 40 градусов Довольно. Помешиваем тут крупные кусочки. Делим, еще режем дополнительно. примерно 40 градусов температура в водяной бани градусных снимем видно? нет Это, такую температуру будем поддерживать периодически включая газ помешиваем, можно не постоянно, в течение, сколько там, час, около, часа. около часа, пока так называемый сгусток не поменяет структуру, не станет более резиновым. Прошел час, Сырные зерна у нас осели на дно. Выглядят вот таким образом. вот ну Пока еще не приобрели консистенцию резины. Поэтому мы поддерживаем температуру около 40 градусов. Продолжаем помешивать и ждем еще, что у нас получится дальше. Вот, прошло Три часа с небольшим, ну, на вид примерно то же самое, на вкус можно, должно немножко подклипывать на зубах. Так, сейчас отсажем сыворотку. Сусырная. Ну. Да, да. Все, оставляем стекать вот получили получается мясиный домашний сыр чтобы сделать из него настоящий твердый сыр значит надо его отпрессовать потом когда остынет до комнатной температуры процесс продолжим вот у нас сырная масса остыла до комнатной температуры теперь мы ее перекладываем в форму так, она достаточно плотненькая перекладываем в форму и ставим под пресс руками было бы удобнее Вот такая она у нас получается. Теперь мы кладем это все под пресс. И оставляем на 4-5 часов. Так, ну вот прошло часов 5, наверное, как он тут прессуется. Мы тут немножко груз увеличили в два раза. Решили, что пусть будет поплотнее. Сейчас снимем. Посмотрим, что получилось. сырная тряпочка вся влажная получилась такая головка сыра вот она мягковатая еще можно еще допресовать кто любит потверже То есть это можно уже сделать наверное без тряпочки просто в форму А, ну на данном этапе, так как мы его не солили, то сейчас надо сделать рассол соленый и поместить этот продукт на некоторое время в рассол, чтобы он просолился. Ну, наверное, часов на 5. Вот. И дальше поставить... Холодильник на дозревание. Недели на 2, на 3. Так, ну вот, мы оставляли <coughs> наш сыр еще. На ночь. Под прессом. Но он <coughs> как бы не поменялся. какой был, такой полумягкий остался. Видимо, надо было увеличивать груз. Вот, так что, сейчас мы его Поместим рассол, и он будет просаливаться, так как мы его предварительно не солили. Так, вот мы приготовили рассол. То есть тут получается развели 150 грамм соли литром воды. И сейчас все это заливаем. Так. И оставляем так. Часов, наверное, на 5. То есть головка сыра у нас получилась весом 750 грамм. Это 6 литров молока. Вот в процессе засолки нужно будет перевернуть. Сыр, чтобы он равномерно просолился. А затем уже уберем в холодильник, дозревать. После того, как сыр пролежал у нас 8 часов в растворе соли, один раз мы его перевернули через 4 часа. Теперь мы его вынимаем. Он у нас уже должен просолиться. Так, Вот такой он получается плотненький. Обсушиваем так. и кладем. салфеточку и убираем в холодильник на дозревание на 3 недельки. Так, ну и вот так примерно выглядит наш сыр а, спустя 3 дня после того, как его убрали в холодильник. Ну вот тут образовалась такая легкая корочка на нем. Но пока еще не видно, чтобы он раздувался. Так, значит, будем ждать дальнейшего превращения. На этом пока все.